Всем привет! В этом видео мы расскажем вам, как работать с разделом акций поставщиков и принимать в них участие. Итак, для начала перейдем в раздел акции поставщиков. Прежде чем принять участие в акции, вы можете ознакомиться с ее условиями. Начало акции, окончание и условия получения вознаграждения. Продавая товары поставщика и выполняя условия по обороту его товаров, вы получите указанное денежное вознаграждение. Обратите внимание, что в акции принимает участие только успешные заказы. Поэтому заработанные вами бонусы вы получите на баланс по истечению 14 дней после завершения акции. А теперь немножечко поговорим про техническую часть раздела. Для принятия участия вам нужно нажать кнопочку «Участвовать». После нажатия вместо кнопки появится желтая галочка. Это значит, что вы отправили заявку поставщику на рассмотрение. После того, как поставщик примет ваше участие, галочка изменит свой цвет на зеленый. С этого момента вы участвуете в акции. Все ваши продажи, созданные после подтверждения участия, попадают в оборот данной акции. После 14 дней от завершения акции она становится архивной и на баланс переводится сумма вознаграждения. Для того, чтобы ознакомиться с суммой, необходимо перейти в раздел «Баланс». И здесь выбрать тип операции «Бонусы». На этом все. Участвуйте в акциях и зарабатывайте свои бонусы.